Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта». Я ведущий Роман Полинсков. Как обычно, в это время на телеканале «Универтвай». Как обычно, годная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта. Прямо сейчас для тебя. Смотри внимательно. Начнем с выставки. 22 23 сентября на территории Казани-арены состоялось такое мероприятие, как «Мультиспорт-экспо». Что там выставляли и что презентовали в репортаже Амали Тимирова. Какую секцию отдать ребенка? Какие спортивные фестивали проводятся в Казани? В чем разница между профессиональным спортом и занятием общей физической подготовкой? На эти и многие другие вопросы можно было найти ответы на фестивале «Мультиспорт-экспо» 22 и 23 сентября. В эти выходные на Казань Арене был организован спортивный форум. Территория спортивного комплекса была разбита на пять парков. Встречала гостей вэлком зона. Далее можно было пройти в L Action парк где расположились основные спортивные федерации. Примечательным был и Kids Park зоны мастер-классов. Далее развлечь гостей мог и стрит-лайф-парк и ауто-арми-парк. Во всех парках можно было детально рассмотреть и попробовать все виды спорта, предоставленные на форуме, начиная от бокса и регби, заканчивая настольным хоккеем и радиоспортом. Мультиспорт-экспо проходил два дня. Помимо спортивных федераций на территории Казани-арены расположилась сцена с развлекательными программами. Данный фестиваль, безусловно, порадовал жителей Казани своим разнообразием спортивных федераций и наличием развлекательной составляющей. А Мальтимиров, Софья Чугунова, Неделя спорта. За день до выставки, а именно 21 сентября, в спорткомплексе Бустан состоялся матч за суперкубок Казанского федерального университета, где сборная Института социально-философских наук и, и массовых коммуникаций, как обладатель Кубка, и сборная Набережно-Челнинского института КФУ, как обладатель Кубка чемпионата, встретились друг с другом, чтобы выявить лучшего из лучших. Виктория Степина, подробнее о данном мероприятии. Суперкуба Казанского федерального университета по мини-футболу. Казань против набережных Челнов. На футбольном поле встретились команды Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, которые в игре за Кубок Ректора в дополнительное время обыграли эконом. И команда набережных Челнов, которые выиграли чемпионат КФУ по мини-футболу. С уверенностью можем сказать, что случайных людей здесь нет. Напомним, в команде ИСФН два новых игрока. Голкипер Фарид Садриев, который стал лучшим вратарем в игре. Кубок Джома 2017 и лучший спортсмен по версии телезрителей программы «Неделя спорта». В стартовом составе его нет, но мы еще успеем насладиться его игрой. Второй новый футболист Алексей Ионов, который несколько лет играл за Институт управления экономики и финансов. Первый тайм проходил на высоких скоростях. Обе команды могли похвастаться быстрыми контратаками, однако, несмотря на это, моменты набережных Челнов были опаснее. На первых минутах команда гостей играла в высокий прессинг, что спровоцировало потерями часа со стороны ИСФН. По ходу первого тайма команда набережных Челнов фалила чаще, подарив из Фнимку парочку опасных ударов со стандарт. Спустя некоторое время стремительная контратака хозяев привела к серии ударов до по воротам соперника. Но успешные действия голкипера – не позволили мячу пересечь линию ворот. Инициатива регулярно переходила от гостей к хозяевам и обратно. Однако в концовке тайма команде набережных Челнов удалось распечатать ворота СФН после розыгрыша углового. 0-1. Команды уходят на перерыв. Пауза в игре пошла на пользу. Хозяева бодро начали второй тайм и, несмотря на ошибки в передачах, сумели нанести несколько опасных ударов по воротам соперника. Но набережные Челны вновь прижали СФН. Играющий тренер Денис Давыдов решил встряхнуть команду. Команду, и на площадку вышел Фарис Садриф, Но замену надо было делать раньше. Следующие пять минут игра характеризовалась отсутствием моментов обеих команд и ожесточенной борьбой в центре площадки. Чувствуя необходимость подключения, вратарь СФН решает выйти в поле и проявить себя в атаке. Поначалу это приносило свои плоды, но из-за жгучего желания забить команда совершенно забыла о защите и после потери мяча пропустила второй гол. Как итог, 0-2 и трофей уезжают в набережные Челны. Очень много проблем. И слишком долго принимая решение, особенно в заключительной стадии атаки, потому что э, если в начале мы спокойно держали мяч, они нас даже не прессинговали, давали подумать, давали пространство, давали времени, то впереди уже этого у нас не было. И нам приходилось играть буквально в два касания. А в одно-два касания у нас еще, к сожалению, пока в завершающей стадия атаки это делать не получалось. И челны как раз на этом нас подловили. Я как раз сказал, что вы забили действительно челнинские голы, потому что челны любят на контратаках забивать суглового. И в этом ничего плохого в этом нет наоборот, даже хорошо они используют свои сильные стороны. Мы эти два, две ошибки как раз допустили, и это стоило нам голову Двух голов. Виктория Степина, Мария Кошеленко. Неделя спорта. Мы Продолжаем программу «Неделя спорта». И сейчас мы переходим к обсуждению студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. Два матча уже сыграли Казанский федеральный университет. И обсуждать мы это сегодня будем с Максимом Гавриловым, ведущим специалистом Департамента по молодежной политике и человек, который достаточно хорошо разбирается в футболе. Максим, тебе большой привет. Добрый день. Я, Насколько знаю, ты посмотрел оба матча, которые были у нас в прямом эфире. Да, я посмотрел оба матча. Хочу вас поздравить с этим замечательным событием, то, что вы теперь в, прямую, в прямой трансляции транслируете эти матчи. Это большой шаг для развития и футбола, и телевидения. И желаю вам в этом успехов. Большое спасибо. Ну что ж, предлагаю перейти к нам к обсуждению. Начнем мы с первого матча КАИ против КФУ, которые встречались на стадионе КАИ Олимп. Итак, давай посмотрим с тобой первый момент этого матча, а именно а назначение пенальти mm -hmm. в сторону Казанского федерального университета. Покажите нам его, пожалуйста. Вот то самое начало момента. И сейчас я попрошу этот момент остановить. Вот здесь можно остановить его. Можно ли засчитать это за ошибку? То, что оставили нападение. Ну, здесь, да, общая недоработка команды. Потеряли позиции и дали игроку пространство, который, получив мяч, уже врывался в нашу штрафную. Ну, mm -hmm. где его... Должен, то есть Опорников должен был страховать Защитники, что собственно Бертран и сделал Но вот чуточку у него не получилось э, Если дальше просмотреть момент Давайте э -э. дальше посмотрим И здесь вот у меня сразу возникает вопрос вот, Это был нарок или нет? Изначально кажется, по первым впечатлениям Это конечно похоже на нырок Но после того, как я посмотрел более детальный повтор Несколько раз э, Основания у судей были Назначить пенальти, что, чем он собственно и воспользуется Нога была выставлена Игрок, конечно, Каи сам ее нашел и, в принципе, уходил в сторону. И здесь судьи принимают решение 50 50, и вот, к сожалению, приняли не в нашу пользу решение. Да, Что очень жалко, и счет, естественно, но на <один> первый <ноль> взгляд, это чистейший урок и желтая карточка за симуляцию. Ну, а теперь предлагаю перейти нам ко второму моменту этого матча. Достаточно сильный э, вынос вратаря. Здесь... Полузащита не очень хорошо срабатывает, защита тем более, потому что они справа фланга практически никого не держат. И здесь просто они разувают наших игроков и забивают гол. Комментарий. Ну, здесь просто хороший вынос мяча от вратарем соперника, игра головой, то есть подбор. И следующий подбор также головой отправляет мяч дальше в атаку. Выиграли два верховых единоборства, прорвались по флангу. К сожалению, наши защитники не сумели вовремя сгруппироваться. Ну и нельзя не отметить ошибку вратаря, конечно. Потому что как бы, прострел, наверное, должен был этот прерывать. Но, в целом, успешная атака на, на скорости сборной КАИ. Вопрос такой, не слишком ли жесткий для нас календарь выставился? Потому что первый матч мы проводим с КАИ, второй матч мы проводим с Павловской академией. Слава богу, то, что третий матч нам не дали КГ, КГУ, энергоуниверситет, да. дали нам КГМУ. Но с КГМУ мы тоже в прошлом сезоне не особо хорошо сыграли. Календарь жесткий, это очевидно, то есть это чемпионы во втором туре и прекрасная, крепкая команда КАИ, которая достаточно сильная и выступает и на всероссийских соревнованиях. Поэтому да, с календарем, конечно, здесь э, нам немного не повезло, но играть э, пришлось бы и приходится со всеми, поэтому нельзя это списывать на календарь. Но берем очки во втором круге и с остальными командами. Хорошо, сейчас мы переходим ко второму матчу. Это Павловская академия спорта против Казанского федерального университета. Матч, матч прошел а, сегодня в 12 часов дня по московскому времени. Трансляцию вы могли видеть у нас в группе ВКонтакте. Предлагаю первый момент этого матча разобрать, точнее, первый его гол. Вот здесь ну, да, вот В этом моменте, к сожалению, не очень понятно, что там с положением вне игры. А, Сама игра показала то, что положение в ней игры сегодня было достаточно как раз-таки у Павловской Академии. Но судья не поднял флажок. то Видимо, все было в рамках правил. А, ну, с первым голом все понятно. Теперь давай ко второму, а именно к а, пенальти, который привез да. нам в этот раз уже Антон Тимохин. Ну, нельзя сказать, то, что привез, играл в защите. Мы все, мы все прекрасно знаем, то, что он такой жесткий у нас защитник. Да. Давай разберем этот момент. Вот сейчас, вот видишь, уже что-то происходит. Да, началась борьба. Опять же, вот что хочу отметить, опять же, длинный заброс, как и в случае с первым голом. То есть здесь недоработка атакующей уже э, группы атаки. То прав, правый план э, э, обороны у нас... Да, ну, то есть надо все-таки прессинговать защитников Академии было. И вот здесь опять же заброс, и маленький Антон Тимохин остался против высокорослого игрока Положской Академии. Но опять же, хочу отметить, я здесь категорически не согласен с решением судить, так как... Борьбу вели оба руками, ну то бишь это можно посчитать, что оба нарушали правила, но как показал повтор, который успел посмотреть, первым нарушал правила игрок по Ложской Академии спорта. И теперь быстренько пробежимся по третьему и четвертому голу, ибо они более-менее похожи. Ну вот стоит начать с того, то, что Академия не сбавляла оборотов mm -hmm. и с самого вот начала второго да, тайма продолжала атаковать. И вот здесь они просто задавили. Ну, опять же, сборная КФУ в меньшинстве, у Академии наиграть игровые связи, наладить игру в атаке, поэтому они, естественно, продолжили атаковать. Ну, и здесь, конечно, сказалось то, что наша сборная осталась в меньшинстве, и игроки Академии просто действительно нас Друзья, я вам напомню, турнирная таблица на данный момент сейчас выглядит так. На первом месте Поволжская Академия Спорта, у них в активе 6 очков. На втором, на третьем месте делят их Книтукты и Книтукаи. У них по три очка, но матч еще не сыгран. Энергоуниверситет еще в борьбу у нас не вступил. И Казанский федеральный университет, наша команда с шестью пропущенными мячами за два матча, находится на последнем месте. Прогноз на матч с медиками. Ну, я надеюсь, что, что нашей команде удастся победить, и при, при этом забив э, не менее двух, а лучше трех мячей, и надеюсь, наконец у нас получится отстоять свои ворота на замке. Хорошо. Итак, друзья, у меня сегодня в гостях был Максим Гаврилов, ведущий специалист отдела Организация физкультурно-массовой и спортивной работы Казанского федерального университета. Да, и просто хороший человек, который очень хорошо разбирается в футболе. Макс, тебе большое спасибо, что пришел. Спасибо вам. Еще будем тебя ждать обязательно. Друзья, 12 октября смотрим обязательно с вами прямую трансляцию матча Казанского федерального университета против Казанского медицинского университета. Начало матча в 15.30. Будет еще очень хорошо, если вы придете на трибуну поддержать нашу команду. И на этом все. Мы заканчиваем программу «Неделя спорта». Большое спасибо, что смотрели. Еще увидимся. Пока-пока.